Ну что, мои дорогие подписчики, как и обещал, снимаю совершенно бесполезное видео. Я, в принципе, не уверен, что и предыдущие были использовать, Ну, Но <связано> это совершенно бесполезно. Почему? Потому что мой счетчик показывает, что это тысячное видео на моем канале. У вас, конечно, может быть немножко другая цифра, так как у меня есть там скрытый плейлист, я его в свое время открою. Но не сейчас. Ну, суть, в принципе, не в этом. Так вот, у вас есть уникальная возможность под данным видео воспользоваться всеми доступными вам услугами. Написать комментарий, поставить лайк или дизлайк, нажать на колокольчики, не знаю, там, сделать репост и многое другое. Почему? Потому что данное видео никоим образом совершенно не, не подвергнет вас риску. Оно не несет в себе информации ни о политике, ни о преступности, ни о религии, ни о чем таком. Даже о банковской системе мы говорить сегодня не будем, вообще ни о чем. То есть я никого не хочу не обижать, не оскорблять, не критиковать, не, как говорится, сковыряться в них штыком своей винтовки. Но если бы таковая была, это метафора, чтобы вы понимали. Поэтому можете смело, те, кто боялись до этого поставить лайк или дизлайк, или оставить комментарий, можете смело это сделать. Я, если видите, сегодня даже постригся специально по этому поводу. Шучу, конечно, ну вы же понимаете. Не стригся я по этому поводу, я стригся просто так. На улице грандиозный снегопад. И это удивительно. Потому что предыдущий март был совершенно другим. Сейчас я вижу, такие хлопья летят. Здоровенные-здоровенные. Довольно странно. Хотя, в принципе, март, наверное, всю жизнь таким и был. Знаете, если говорить о тысячном видео, как о событии, то на самом деле это не событие, естественно. Ну как это может быть событие? Почему? Потому что... Делать из этого, раздувать какой-то момент Опираться на это Не знаю, может быть какой-то Бухлостример и сказал бы в данной ситуации Что я устрою по этому поводу бухач, Буду ли я сегодня бухать по этому поводу? Конечно, нет Однозначно нет Потому что ну, полнейшая глупость Опираться на такие вещи Просто это знаковая цифра Ну, для меня, скажем так и Я вам сейчас, может быть, вкратце поясню почему Потому что когда я создавал этот канал, нет, ну, э, имеется в виду канал именно для выкладывания видео. Э, Так-то канал был создан давным-давно для просмотров видео на YouTube, это понятно, так многие делают. Но именно как площадка для своих собственных видео, я не помню, год три, наверное, прошло, что ли. И, ну да, да, в принципе, так и получается, в среднем одно видео в день. Там бывало у меня когда и побольше Особенно поначалу я буквально 5-6-7 видео мог в день выложить, залить, выложить, залить. Неважно. Так вот, э, многие из вас знают, что ей писать. И у меня появилась мысль написать книгу не художественного толка. Не художественную литературу создать, а что-то такое познавательное. Даже не знаю, как охарактеризовать стиль. Но сами подберете, в принципе, кто разбирается, тот скажет. Так вот, я хотел написать книгу, что-то вроде учебника, но только для взрослых, где рассказал бы о 100, 200, 300, там у меня разные были этапы, разные были желания остановиться на разных цифрах, вопросов «Почему?». Вообще, это в принципе могла получиться серия книг. 100 разных почему, 200 разных почему, 300 разных почему. Когда-то в 90-х я помню для детей существовали подобного рода книги, и они затрагивали там обычные окружающие нас явления физические, астрономические, там прочие, прочие химические, в том числе. Вот они выглядели такие в форме каких-то раскрасок, в форме чего-то такого интересного. Мне захотелось создать нечто подобное, но э, используя тематику исключительно бытовых, вот житейских каких-то вопросов, проблем я уверен, что каждый взрослый задает себе периодический вопрос «почему?». И мне захотелось поднять эти вопросы, расковырять, как говорится, это болото, и озвучить свое мнение, свое видение на данные вопросы «почему?». Такой каламбурчик получается. Ну ладно, я как всегда не готовлюсь и читаю не по сценарию, не по списку, так что не по листику. Поэтому меня в этом плане можно простить, наверное, я думаю. И так без листика, в принципе, Относительно неплохо озвучиваю свои мысли, если вы согласны. Так вот, я начал снимать видео, решил их таким образом на YouTube, заодно и прокатить по мнению людей, посмотреть вообще, будут ли люди реагировать на подобного рода тему. И когда я начал это делать, я понял, что вопрос почему, в принципе, он возникает и у меня. И это своего рода, Возможность выговориться, что ли? Знаете, в общем, сама мысль, сама идея написать книгу на конкретную тему, она в итоге у меня вылилась в такой психологически, что ли, вариант видео, где я сам вам выговариваюсь, причем выговариваюсь с ответами. Ну, это такая интересная получилась тема. И да, я доволен, потому что на самом деле подобного рода контент, он, наверное, в чем-то, его можно считать уникальным. Я что-то подобное, наверное, и не видел даже. Может и есть, я не знаю. Я, как честно говоря, не ищу аналогов, поэтому, какой снегопадище, просто запредельно извините, я все время глаза в окно. Поэтому, ну, это что-то с чем-то. Но ветер, поэтому снимать там все равно невозможно. Так вот... Все это на самом деле имело смысл лишь как психологический какой-то прокат, какой-то прогон моей темы. Хотелось посмотреть, как реагируют на это люди, интересно ли это им вообще. Ну, я так понял, что не это то интересно. Либо же YouTube всячески опять же пытается меня не продвигать. Я уже неоднократно видел, как он подрезает у меня просмотры, и некоторые даже из моих подписчиков реально наблюдали, помогая мне с продвижением некоторых роликов, они реально видели, как... Внезапно там конкретные средства происходили. Ну ладно, хрен с ними, это как бы несущественно совершенно. Мне при моем положении развитости канала, наверное, вообще не важно. Там плюс 100, минус 100, плюс 200, минус 200. Так что я как бы не парюсь. Просто делаю свое дело и, наверное, от этого даже еще и получаю удовольствие. Так вот, действительно, в итоге получилось так, что каждое видео, наверное, отчасти это и мои вопросы тоже. В том числе Нет, конечно, я ищу вот то, что общество задает. Сложно предугадать, и я порой выкладываю -то видео, какой то видео, какой-то ролик э, на тему, которая мне совершенно не интересна В принципе, я ее так поверхностно хочу затронуть. Она почему-то собирает довольно много просмотров и привлекает к себе внимание аудитории. Очень странно. А мне это казалось совершенно неинтересно. Но суть не в этом. Суть в том, что тысячи видео... В принципе, на разные вопросы тут уже даже не просто почему. Тут уже действительно и мне интересно, и прочее-прочее. И, и религия пошла, и наука, и многое другое я затрагиваю. И многие темы такие достаточно скользкие, достаточно колючие, достаточно резкие. Да, согласен. Вот. Знаете, я так неплохо выговорился. Мне, наверное, даже стало легче, как спросил бы у меня... Какой-нибудь доктор, пациент, вам стало легче? <смех> да, мне действительно стало легче. Тысячи видео. Ну. Буду ли я это продолжать делать? Да, наверное, буду, если никто на горло не наступит, скажем так. То, Как бы я пока не вижу причин. Подписчиков собралось довольно много. Ну, относительно, конечно же, это все относительные цифры. Рано или поздно я их озвучу. Просмотров, конечно же, меньше, значительно меньше. Там, порядка 10%, что ли, процентов. Странно, что удивительно. В общем, мне так и не понять никогда всех этих алгоритмов, всего, как это происходит, и, и почему, и где, и как. Несмотря на то, что сам отвечаю на эти вопросы. Да. Так вот, праздник лет для меня нет, конечно, не праздник. Э, Какое-то достижение. Ну, знаете, я более 20 лет назад, когда начал писать первую книгу... Я, честно говоря, там, написав несколько глав, я столкнулся с тем, что стал задавать себе простой вопрос. Блин, я вообще закончу ее? Ну, то есть, начать-то я начал, задоры, все дела. Однако, знаете, я такой человек по характеру, который, если начал что-то, то я уже не брошу это, я доведу это до конца. Поэтому, наверное, таким образом это отразится и на канале. Почему? Потому что, ну, я не брошу и... Будут развиваться и другие направления. Вот с хутором я запущу канал. И, может быть, как-то один другого они будут подтягивать. Вообще, как-то это войдет в единую систему, войдет в единую цель. Не знаю, посмотрим. Я, я конечно, люблю помечтать, но я не люблю загадывать. Это, знаете, такие вещи. Потому что я слишком много видел очень странных вещей в жизни. видел случайностей, которые многие называют чудесами. Я видел и горести, и потери людей. Штука же такая, что если ты, как говорится, пережил молодой возраст, то так или иначе тебе придется столкнуться с потерями близких. Поэтому. И так происходит в любой сфере, чего не коснись, будь то работа, будь то здоровье, будь то твои собственные дети, будь то бизнес или еще что-то. Но нельзя быть однозначным. Я почему однозначен в своих высказываниях? Потому что это мое мнение. И я четко об этом всегда говорю, это исключительно мое мнение. И глуп тот человек, который меня критикует, прям так Риана ругает, что я там дурачок там, и все такое прочее. Может быть, оно так и есть. Нет, я же не спорю по этому вопросу. Но, блин, ты вообще понимаешь, что я просто высказываю свое мнение. И смотрят лишь те, кто заинтересован в этом, кто увидел что-то из своей жизни, кому это интересно, для кого это может быть такая же часть жизни, как и для меня. Поэтому брать, ни с того, ни с сего, когда я не затронул каких-то лично каких-то людей, лично какие-то имена не назвал. там, и... Ну, в общем, вы поняли, короче, что тут, что тут говорить. Поэтому лично вам, конечно, вот, я, самое интересное, я помню, наверное, почти всех, а может и всех самых ранних подписчиков. Вот они когда мне иногда пишут, там Серега из Сибири, там еще несколько человек, когда они мне пишут что-то в комментариях, и я уже понимаю, что я давным-давно их не видел, давным-давно не читал от них сообщений, и я с удивлением для себя обнаруживаю, что эти люди еще подписаны, что они продолжают смотреть. Знаете, мне это исключительно приятно. Так же, как Вадим на днях написал, тоже из далекой-далекой. Много кто, пацаны из Казахстана пишут. И... Приятно, приятно. Девчонки из России. Ну, и девчонки, женщины, <с> я, я так выражаюсь. Разные люди. И Иванова мне пишет, и Мордва мне пишет, и Израиль мне пишет. Даже Австралия мне писала. Вот. Спасибо, наверное, да, что смотрите, что прибавляетесь. Я каждому стараюсь ответить. Пока что это у меня получается. Я каждому стараюсь объяснить, если вдруг кто-то недопонял там то, что я говорю. Знаете, у нас складывается какой-никакой, диалог. И это приятно. Конечно, да, если было побольше движения, то, наверное, и канал бы продвигался. Я почему и говорю, что данное видео... Ставьте уже, засыпайте уже, давайте, лайками, дизлайками там, еще чем-то. Вы, конечно, все равно так не поступите. Вы довольно странные у меня подписчики. Ну да ладно, главное, что вы есть. И мне нравится так наблюдать, как цифры увеличиваются, прибавляются и, и не убавляются, что интересно. То есть, знаете, там у других людей, которые затрагивают, там не тот ролик сняли, неинтересно или еще что-то. У них резко там, хоп, волна откатила, там куча людей куда-то свалили. Потом что-то какой-то ерундень снял, яркую, красочную, и хоп опять волна прибежала. И происходит так, что подстраиваются. Я на самом деле в большинстве своем я снял всего несколько роликов, несколько видео, которые по вашей просьбе вы темы мне подкидывали, предлагали. Но это единичные случаи. Такая, конечно, наверное, в какой-то степени ну, даже обидно. Я думал, вы будете подбрасывать мне какие-то темы, идеи. И некоторые из вас это делают. Ну, хотя бы периодически. И я им отвечаю. В видео, опять же. Потому что, ну, сами понимаете, тысячу видео снять на конкретные темы. Хочется не повторяться, хочется снимать что-то новое, что-то вот озвучивать. Опять же, свое мнение. Ну да ладно. В любом случае, самое главное, что хотел сказать, ну, определенная высота, нет, я бы не сказал бы так, высота. Определенная планка достигнута. Я, честно говоря, сомневался, что я так сделаю. Ну, в принципе, как и с книгами, я же вам говорил, вот, вон, 7 книг издано и хорошо продаются, и нормально. Два сборника стихов, и, ну вот, 8 и девятая еще лежат незаконченные, третий сборник стихов тоже надо как-нибудь будет заняться. Лентяй, лентяй, лентяй, еще раз лентяй, абсолютно точно сказано, согласен. Ничего с этим не поделаешь. А может и займусь, попробую. Может я просто старею, я же не знаю. Знаете, это так странно приходит у каждого человека. Ну ладно, не будем распыляться, и так я сегодня наговорил, слишком много для такого видео, для бесполезного. Вряд ли кто-то из вас его посмотрит целиком, хотя я был бы я был бы рад, наверное, этому просто послушать. Некоторые, кстати, из вас по дороге на работу слушают, меня просто включают, и как фон. Поэтому они предлагали так снимать видео, чтобы я больше говорил, а нежели там, ну как бы расширил говорительный формат, да, если можно так выразиться. Если можно, так выразиться. В общем, спасибо вам большое за то, что есть. По мере возможности. Буду стараться не подставлять вас каверзными темами, чтобы у вас была возможность оставить комментарий при желании, оставить лайк, там, или дизлайк, или неважно, или сделать репост. Вот. Буду стараться, конечно, по мере возможности. Ну, если что, не обессудьте. Прибавляйтесь, наслаждайтесь, если это возможно, в таком контенте. В общем, я рад, что провел это время с вами. Нормально. Мне нравится. Тысяча. Ну, может быть, может быть, будет день, когда я скажу, вот, сегодня двухтысячное видео. Что ж, почему бы и нет. Посмотрим, к чему нас всех это приведет. Подписывайтесь, пишите комментарии, жмите на колокольчик, ставьте лайк, дизлайк, не знаю, репостите, там еще что-то сделайте. Ну и напишите какой-нибудь какой совершенно бессмысленный комментарий. Всего доброго, берегите себя. Да.